Всем привет! Автоколлекционеры во всем мире особо ценят редкие экземпляры старинных автомобилей. Их стоимость может превышать несколько миллионов долларов. Хотя на вид они могут казаться просто металлоломом, который по несколько десятилетий лежал в каких-нибудь заброшенных гаражах. Сегодня у нас ТОП-10 таких авто. Поехали! Ягуар XJ220 – среднемоторный суперкар, который производился знаменитой британской компанией еще в прошлом веке. Он разрабатывался как новый мелкосерийный спортивный автомобиль, чтобы затмить ставшие легендарными Porsche 959 и Ferrari F40. Цифры в названии модели означают максимальную скорость машины, которую инженеры компании старались достичь – 220 миль в час или 354 км в час. Ferrari Enzo – двухместный суперкар, выпускавшийся итальянской автомобильной компанией Ferrari в период с 2002 по 2004 год. Эта модель была построена в честь основателя легендарной компании Ferrari. Dina 246 GTS Хотя эта модель создавалась фирмой Ferrari и продавалась в автосалонах Ferrari, настоящим Ferrari она не считалась. Капот элегантной машины украшала не эмблема со вздыбившимся черным жеребцом, а стилизованная надпись «Отто». Просто Энн засчитал, что этот автомобиль слишком примитивен, тихоходен и дешевый, чтобы носить престижный бренд Ferrari. Ламборгини Миура. Спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Ламборгини с 1966 по 1973 годы. Первый дорожный автомобиль с центральным расположением двигателя. Он считается первым суперкаром. Шелби Дайтона Купе. Оригинальные Шелби Кобра Дайтона Купе являются одними из наиболее культовых спорткаров в истории. Кэрол Шелби создал Дайтона Купе для противостояния Ferrari в чемпионате Fiat GT, когда выяснилось, что простые Шелби Кобра не могут обеспечить победы. Новая Купе выиграла свою первую гонку в Дейтоне, от чего и получила свое окончательное название. Ferrari 250 GTO – автомобиль класса Гран Туризмо, который производила компания Ferrari с 1962 по 1964 год для участия в гонках FIA категории GT3. Первая часть названия обозначает объем каждого цилиндра в кубических сантиметрах, а вторая часть в переводе с итальянского значит «автомобиль, допущенный до гонок». Бугати Тайп Атланта. Производился в 1934-1940 годах. Имеет две модификации. Тайп 57S и Атланта. Дизайн кузова машины был разработан Жаном Бугати. Атланта был сделан на основе обоих типов. 57 и 57S. После Атлантик. Это было двухдверное купе. Было сделано всего 17 автомобилей. Acura NSX Acura представила Acura NSX в Северной Америке в 1989 году, позиционируя модель как суперкар для каждого. На то время цена в 50 тысяч долларов делала автомобиль действительно выгодной покупкой, учитывая его характеристики и качество. Ford GT40 – спортивный автомобиль, четырехкратный победитель 24-часового Лимана с 1966 по 1969 год, хотя в 1967 с другим кузовом. Его специально разработали для побед в гонках на дальней дистанции против Ferrari, который побеждал в Лимане шесть раз подряд с 1960 по 1965 год. Ягуар и – спортивный автомобиль английской фирмы Ягуар, выпускавшийся в период с 1961 по 1974 годы. Сочетал в себе оригинальный внешний вид, высокую скорость, хорошие ходовые свойства и был относительно недорогим. Считается одним из самых красивых и стильных автомобилей в мире. А какой тебе авто понравился из этой десятки? Оставляй в комментариях, а также не забывай ставить палец вверх и подписаться на канал, если ты еще этого не сделал.